Так вот мы на жизненных путях Растеряем все непринужденно. Лес теряет яркие одежды, Не перечит скорбь свою в надежды.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 Но в душе спасения благодать Не уйдет со старостью в могилу. Лес теряет яркие одежды, Не перечит скорб свою в надежды. Облекает в о весне И готов забыться в сладком сне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 Лес теряет яркие одежды, Не перечит скорбь свою надежды, Облекает думы о весне И готов забыться в сладком сне.